друзья всем привет пришел мне долгожданный мой заказ долго я его искал сейчас покажу что это как это я задолбал всех кого мог задолбать единственный ответ который мне дали ты сможешь это купить в выставке на выставке во Франкфурте в сентябре. Я, кстати, лечу во Франкфурт в сентябре. Если у кого есть желание и возможность прилетать, и выставка автомеханика проводится раз в два года с 11 по 15 сентября. А есть мои три пистолета и бочки. Есть еще саголы. Три пистолета, бочки и дюзы. Задача. Пришел мне кейс. Это кейс водонепроницаемый, противоударный. Тут еще что-то интересное я его раскрыл, на почте глянул какой-то болт для чего непонятно ну, Ладно. открываем его смотрим видим прорезиненную кайму и кит набор, то есть сделай сам он с надрезами я так понял сквозными лишнее вырываем получаем гнездо на дне мягкая подкладка он противоударный водонепроницаемый что мы сейчас будем делать наша задача разместить стволы три ствола внутри бочка к сожалению физически сюда не поместятся к сожалению ну ладно бочки то такое надо потихоньку переходить на ппски то есть бочки у нас будут ездить отдельно. Сюда будут помещаться стволы. Три редуктора. Обдувочек, допустим. Там иглы рядом, дюзы. Что-то в этом духе. Бочки. Бочки, вам не повезло. Это единственный пока что из больших коробков, которые я нашел. Говорят, что в Польше есть еще больше. Но по моей просьбе их почему-то в продаже не обнаружилось. И ну, довольствовался тем, что есть. Сказали мне. Но... Если так прикинуть, то под один пистолет, даже если его вот так расположить, бачок, комплект дюс и куда-нибудь тут обдувочник еще прилепить, вообще идеально. Но дороговато. Если кому надо, могу помочь с перевозом вот этой вот штуковины из Польши. Ребята ездят. Стоит дороговато, но, скажем так, в пределах разумного. Кто любит свой инструмент, купит, я думаю. Делаем. Смотрим, что получится. У меня их два таких. Эх, руки тянутся прямо. Так, значит, бачки нам пока не, не нужны. Не нужны. Нам нужно лезвие. Как же их выдирать-то так, чтобы... Оставим одну-ка ему по боку. И смотрим. Тут два ряда. Спереди вырежем. Чуть-чуть надрезал и пальцем проткнул. Удобно. Так, Глядим. Двух нам тут хватит. И два аж до этих пор. Ой, как замечательно. Вот поляки молодцы. Не знаю, кто там китайцы может делать. Но, кстати, на китайских сайтах я находил подобные вещи, но гораздо дороже. Поэтому тут сложно сказать. Пришел ноунейм, без опознавательных совершенно. Так. Теперь. Да, елки-палки, как удобно. Это, конечно, не так, как у Тимура. Они стывата. Профессиональные, ватовские. Но, к сожалению, он их... Бам, -ба пап, пам. Он их не может привести даже под заказ, потому что их просто, напросто, нет. Плюх. Да и как удобно. А. Полностью вообще скрылся. Там лег на мягкое В принципе, можно и так оставлять. Пфу. Изумительно. Изумительно. Просто я сейчас э, иногда класс иногда переезжаю с места на место и у меня получается э, надо возить инструмента возить его просто на ну, там насыпи как-то неудобно возить его постоянно э, в его коробочках но ну, тоже не фонтан как удобно кстати сюда надо четвертый поместить w300 мой малыша поместим я думаю так если тут через две вывеску допустим через две девилбисы FLG 5 то сюда спокойно w ее 30 и три редуктора где-то так иглы иглы все равно идут комплектованные. короче делаем не буду все показывать смысла нет покажу готовый уже результат та все готово минут 40 я развлекался конструктор лего в первом четыре ствола W300 маленький он меньше ровно на одну секцию вот эту выдираемую лег четко по два прорыва я делал далее LPH 400 LVX башка далее W400 HD далее Devilbys FLG5. То есть тут в этом полный комплект миник, база, лак, грунт. 4 редуктора. Щеточка такая. Щеточка такая. Обдувочник. Ключик замечательно получается И маленькая мерная линейка сбоку. Из не помещающегося вообще это большая мерная линейка. И два 4, 6, семь бачков. Не влазит также не улазит э, 5 дополнительных наборов бирс и игл в этот комплект здесь у нас сагола 33 2 0 это грунты и густые материалы обдувочник нс ну, ты пусть будет во втором коробке 46 20 0 extreme Aqua башка это у нас под базу 46 20 0 extreme Клеер башка. Это у нас под лак. Далее влезли все редуктора, то есть три и пять сменных дюз поместились. Вот так вот шланг для подачи в бачок и щеточки две штуки, также фильтра там присутствует под бачки пока что они будут ездить где-то отдельно в коробке в каком-то с собой а так все замечательно закрывается спокойно вот так вот кидается куда хочешь кидается ничего там не шевелится, не ездит довольно таки удобно чуть-чуть дороговато, согласен но очень удобно если два пистолета я так тут пока прорвал думал вот так вот два пистолета лежат вот так вот помещаются или так или так прекрасно помещаются два бочка и сюда два редуктора между ними То есть для двух пистолетов этого размера более чем достаточно вот такие дела поэтому ищите может быть у кого где в регионах каких-то разных продаются свои размеры, но я именно искал водонепроницаемый и противоударный чтобы если в аэропорту или еще где-то его могли швырять, буцать, пинать, плюсом тут под два замка, либо же тут замок, тут пломбу, тогда в аэропорту никто не подумает даже взрывать, скрывать. ну и хочется я бы с радостью себе конечно купил кейс, который в четыре раза больше чем один этот такой на 4 чтобы там были все пистолеты все дюзы разложены бачки в принципе как таковые бачки с собой возить смысла нет надо брать переходник pps и бачки это будет как расходный материал у меня на этом все время как-то вечером быстро пролезло всем спасибо за внимание если кому надо по украине без беспроблемно в течение недели вроде мне сказали ну там до 10 дней из польши их привезут только под заказ, то есть просто так вести я их не буду набирать, потому что держать морозить деньги не хочется, а кому надо я подскажу, подскажу, кто то привести. всем спасибо за внимание, всем удачи, пока.